Канун Рождества в Беларусь пришла самая настоящая зима. Да еще какая! Особенная красота на протяжении последних двух недель наблюдалась в Минске. Весь город был усыпан плотным слоем снега, а показатели столбиков термометра стремительно падали вниз до район 20 градусной отметки. А разумеется, такая зима стала самым настоящим подарком для совсем еще юных минчан. Вау, круто! Мы катались на санках и на тёменках с горы. Ага, конечно же, круто стоять, ждать на морозе пока он накатается. Однако все ли жители столицы остались довольны такому подарку? Мы решили поинтересоваться непосредственно у самих венчан. Зима это лучшая порогода для водителя. Полчаса заводишься, полчаса прогреваешься, мухи не летают, комары не кусают, дороги почищены. Прям какой-то токийский дрифт, блин. Вы что, не знали, что лучшая порогода для водителей? Морозы. Вы еще морозов не видели. У Малафеева при минус 35 бегали, и манежев не было. Но ну, а снег это наш, конечно, враг, но мы его побеждаем. Вот видите, какие кучи мы нагорнули. техника у нас хорошая, у нас все было подготовлено, мы готовились к зиме. И поэтому процесс тренировочный у нас будет обеспечен, здесь обеспечен и, я думаю, будет дальше обеспечен. В этом году снега выпало очень много, но я думаю, мы с этим все справимся и подготовим футбольные поля к началу футбольного сезона. Что же, вот такие вот мнения минчан о зиме в этом году. Ну а вы смотрели дневной выпуск Динамо ТВ? Э, молодушее, <мас> молодушее, пожалуйста, подойдите секунду. Здравствуйте. А пожалуйста, как вам наша зима? Вы у нас впервые? Зима. Офигенно, братан. С Новым годом. Я только вчера прожил покупатель Вы что, серьезно, что ли? Ну, братан, ты что, я прикались ли что? Ладно, ну, надо идти. Вот такие вот интересные мнения про. Извините, Дима. извините, извините. Где Динамо Миск Офис? Надо контракт подписать. Кстати, меня зовут Джан По, я ваш новый футболист. Смотрите Динамо ТВ.